доброго времени суток мои дорогие любимые подписчики и гости канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня я проведу очень сильный очень действенный приворот на любовь если вы со своей второй половинкой сейчас находитесь на паузе ваши отношения находятся на паузе либо вы не общаетесь либо вы по каким-либо причинам разошлись то этот приворот будет для вас очень действенным и очень нужным Данный приворот я буду читать несколько раз. От вас требуется только внимательно слушать и повторять за мной слова, которые я буду проговаривать. Смотрите ролик от начала до конца, и ваш партнер обязательно к вам вернется. Итак, начнем. Представьте вашего любимого человека, вашего партнера. Вспомните, как он выглядит и повторяйте за мной. Эти свечи сейчас сплетаются исплетаются навечно. Так и раб Божий, имя любимого, и раба Божья, свое имя называете, будут вместе до конца жизни своей, и ничто не сможет помешать их союзу, зажигая свечи эти. Ражигаю не огонь, а разжигаю страсть любовную и чувство ярое, раба Божьего имя любимого, крабе Божьей свое имя, и будут чувства эти иметь силу до конца жизни, что бы ни случилось. И никто не сможет помешать быть на месте. Аминь. Читаю дальше. Усиливаем действие приворота. Эти свечи сейчас сплетаются. И сплетаются навечно. Так и раб Божий. Имя любимого. И раба Божья ваше имя будут вместе до конца жизни своей и ничто не сможет помешать их союзу зажигая свечи эти я разжигаю не огонь а разжигаю страсть любовную и чувство ярое раба божьего имя любимого, крабе Божьей, свое имя, и будут чувства эти иметь силу до конца жизни, чтобы ни случилось, и никто не сможет помешать быть нам вместе. Аминь. Посмотрите, как ведет себя свеча. Да это поведение говорит о том, что сейчас между вами вообще либо полное затишье, либо как бы эти отношения для вас абсолютно непонятные. Свеча так себя ведет, потому что здесь нужно проводить чистку между вами и смотреть детальный расклад, почему же произошла такая ситуация. Данной свечой мы сейчас чистим ваши отношения и как бы возвращаем вашего любимого к вам. Способствуем тому, чтобы он объявился и вышел первым на связь. Итак, читаю последний раз. Эти свечи сейчас сплетаются и сплетаются навечно. Так и раб Божий, имя вашего любимого, и раба Божья, свое имя, будут вместе до конца жизни своей, и ничто не сможет помешать их союзу. Зажигая свечи эти, я разжигаю не огонь, а разжигаю страсть любовную и чувство ярое. Раба Божьего, имя мужчины, к рабе Божьей, ваше имя, и буду чувства эти иметь силу до конца жизни что бы ни случилось, и никто не сможет помешать быть нам вместе. Аминь. Мои дорогие, после данного приворота ваш партнер обязательно к вам вернется, объявится, напишет или же позвонит. Для усиления данного эффекта просматривайте данное видео, данный приворот, заговор как можно чаще, для того, чтобы ваш партнер быстрее объявился. Напоминаю вам о том, что мы можем провести персональные расклады на картах Таро, Провести персональные обряды с вами. Для этого вам нужно только написать на вайбер по номеру телефона, который указан под видео. Я принимаю звонки, сообщения с любых точек мира, где бы вы ни находились. Пишите, я всегда вам отвечу и всегда рада вашей обратной связи. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.